Сборка видеостены начинается с рамы. Ее элементы изготовлены из стального профиля. В этом случае используется напольная рама с горизонтальной системой креплений. Правильная установка жесткого каркаса – основа надежной работы видеостены. Перед сборкой все узлы проверяются на прочность. Основная задача при монтаже – соблюдение геометрии стыков. Зазоры между панелями проверяются по шаблону. Особое внимание – параллельности вертикальных и горизонтальных линий. Элементы для видеостены, как правило, жидкокристаллические панели, требуют особой осторожности при транспортировке и установке. Во избежание повреждений они распаковываются непосредственно перед монтажом. Сборку видеостены проводит специальная монтажная бригада. В зависимости от размеров, для быстрой и качественной установки требуется от 3 до 6 человек. В среднем сборка подобной видеостены занимает один рабочий день. Но это только половина дела, если не меньше. Гораздо больше времени занимает калибровка цвета, настройка системы управления, и коммутация сигналов. Современные стены поддерживают форматы 4К и более, поэтому требования, предъявляемые к коммутационному оборудованию, сегодня очень высокие. Об этом мы расскажем вам в следующем видео.